Что такое торги? Квартира у нас стоит 5 миллионов, то минимальная цена там она два с половиной. То есть можно отследить судебную историю вот этого вот банкрота. То есть, что тут можно купить, как тут можно заработать? Для чего нужна Цпшка? Я сначала, честно говоря, слабо представлял, что с этим можно делать. Итак, хотел рассказать торги по банкротству и инвестиционный портал от города Москвы, то есть департамент городского имущества. Долго не буду про это рассказывать, немножко теории, что такое торги, вот, кто вообще знаком с торгами по банкротству, кто занимался. Угу. Отлично, кто-то первый раз об этом слышит. То есть, есть такой сайт «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве». Там содержатся практически все торги. То есть имущество банкротов, банкроты, есть куча реестров, вот можно посмотреть. То есть это главный сайт, главный агрегатор, где содержится вся информация по банкротству. С одной стороны, там много информации, с другой стороны, там не совсем бывает удобно искать. Но это основной момент, то есть куда стоит зайти и посмотреть. Вот, называется Единый федеральный реестр, сокращенный ЕФРС. Какую информацию здесь можно получить? То есть, есть следующие типы торгов. Это открытый аукцион, когда цена идет у нас на повышение. И есть публичное предложение, вот тоже видно. Это цена идет на понижение вниз в соответствии с каждым этапом. То есть есть несколько вариантов торгов. Вот мы видим в этом примере, вот, получается, с левой стороны цена у нас пошла вверх это первый этап, сначала идет открытый аукцион, шаг аукциона 5 процентов в данном примере, задаток там 20 процентов от начальной стоимости. И справа пример, это цена на понижение, то есть есть также стартовая цена 4,986. и в соответствии там с конкретной датой, с конкретным этапом цена у нас идет вниз, понижается. То есть мы можем в теории, например, если квартира у нас стоит 5 миллионов, то минимальная цена там, она два с половиной, то есть в теории вы можете дождаться и купить, но такое на практике практически не встречается. Следующее, что можно посмотреть. Можно посмотреть также историю лота. Есть на этом сайте сообщение, как этот лот торговался. То есть посмотреть предыдущую цену, посмотреть какие-то сообщения, там, собрание кредиторов и так далее. То есть получить какую-то дополнительную информацию. Вот. И дальше есть картотека арбитражных дел, то есть можно отследить судебную историю вот этого вот банкрота, то есть какие там судебные решения были приняты и так далее. То есть очень тоже полезная информация. Далее есть удобный сервис для поиска, лотов на многих площадках. То есть у нас площадок огромное количество, их там более, наверное, 70 штук разных. И чтобы на каждой площадке не искать конкретно интересный лот, есть дополнительные, там, например, сервисы, в частности, tbankrut.ru, вот e то есть он позволяет со всех этих площадок получить ту информацию, которая вам интересна. Где ищем, соответственно, есть поле поиска, задаем определенные параметры. то В таком примерно удобном виде мы получаем информацию. То есть иногда бывают фотографии, описание лота, в данном случае это аукционное повышение, цена 15300, когда торги проходят, есть номера и так далее, то есть много полезной информации. Вот, кто должник номер дела это все можно проанализировать посмотреть самое интересное то что здесь тоже указываются какие есть ограничения и обременения в данном лоте то есть например есть арест есть обременение это найм жилого помещения то есть все эти моменты стоит учитывать при покупке какого-то лота адрес должника ну и дальше там сообщение либо другие конкретные лоты также, вот, как я говорил, можно посмотреть фотографии через этот сервис. Они иногда выкладываются, бывают, чтобы принять участие в торгах, необходимо получить электронную подпись. То есть вы, наверное, знакомы с этим. Сейчас много услуг и сервисов используют электронную цифровую подпись. В принципе, получение этой подписи проблем особо не занимает. Выбираете удобный аккредит... центр аккредитации, подаете комплект документов, платите определенную цену, и вам через там Какое-то время выдают эту флешку с подписью. Этапы получения простые: сканы документов достаточно отправить, оплатить и получить ЭЦП-шку. Для чего нужна эцп Это подпись, которая позволяет подтвердить там, получение какой-то услуги или подписать документы или просто принять участие в торгах. Торговые площадки, как я уже говорил, их очень много, то есть список вот, начинается здесь 7 штук и заканчивается там 62, но дальше я просто не стал делать скриншоты, вы прекрасно понимаете, что на каждой площадке проанализировать, отобрать кучу информации, поискать объекты очень сложно, просто времени физически не хватит, поэтому для экономии времени я вот вам предложил такой вариант. На каждой электронной площадке есть свой регламент, там прописываются основные условия участия, условия регистрации, что для этого нужно, какие документы нужно подать и так, далее, и так далее. То есть обязательно читаем каждый раз регламент. На каждой площадке нужно отдельно регистрироваться с отдельным комплектом документов. Что делаем дальше? То есть Смотрим, какие есть обременения. Также этот сервис позволяет заказать выписки из ЕГРН, выписки о переходе прав. Вот, и иногда там бывают приложенные отчеты об оценке имущества. Также можно сделать рентабельность, расчет рентабельности проекта. Вот, Например, минимальная рыночная цена, максимальная рыночная цена продажа, стоимость аренды, это касаемо вот квартиры. И примерно вот в таком виде можно быстренько на пальцах оценить привлекательность данного объекта и по какой цене нам интересно заходить. Ну и также вот в виде графика. Это моя статистика Вот на торгах, то есть участвовал в публичном предложении 11 раз на сумму 89 миллионов рублей суммарная. Это конечная цена, начальная цена была там стоимость имущества 214. То есть это вот сумма по начальной цене, сумма по какой удалось купить. То есть видно, что примерно это идет где-то раза в два, наверное, дешевле, чем выставлялось. Но это категории торгов. В основном мне больше интересно это недвижимость. Вот И таблица выигранных лотов, то есть видно процент снижения вот начальной стоимости. То есть есть 97%, вот там ценные бумаги приобретались и так далее. Хотел рассказать несколько кейсов своих, на собственном примере показать, что в принципе эта тема живая и доходность там тоже довольно-таки интересная. Участвовал в… Одном из лотов это была 1-2 доля земельного участка и 1-2 доля жилого дома с незарегистрированным обременением по адресу город Москва. Адрес вы видите, жилой дом был небольшой, это 14 квадратов и площадь 10 квадратных метров, это земельный участок. То есть это, еще раз повторюсь, одна вторая доля. Лот, казалось бы, неинтересный, да, то есть что тут можно купить, как тут можно заработать. То есть старый дом, вот, еще и с обременением, еще это и доля. Я сначала, честно говоря, слабо представлял, что с этим можно делать. Изначальная цена была 2 миллиона, там, 110 тысяч. В принципе, это тоже было довольно-таки дорого. Вот фотографии этого старого дома. Жить там, конечно же, было нельзя, то есть домик очень маленький, он, кстати, был после пожара, вот, он сгорел практически и вот то, что от него осталось. В итоге этот объект был приобретен за 635 тысяч рублей, то есть это 30% от стартовой цены, то есть цена понизилась очень прилично и за 635 тысяч я его купил, это октябрь там 2017 года. Москва Посел Толстопальцева это километров 10 от МКАДа по, по-моему, Ленинскому проспекту, если в область ехать. Вот. Так. В итоге у меня получилось сделать 236% за 3 месяца. То есть объясню, как стоимость покупки составила 635 тысяч рублей. Момент покупки, момент оформления документов, момент продажи и перерегистрации про собственности на нового человека у меня занял ровно три месяца. Продал я этот объект, продавал просто как участок за полтора миллиона рублей. Вот. То есть доходность составила 236%, если я правильно посчитал. В принципе, вот такие, казалось бы, неликвидные лоты, неинтересные, они могут приносить очень даже хорошую доходность. Или по-другому 944% годовых. Цифры шокирующие, да? Такая доходность, вот, казалось бы, на недвижке, на неинтересной, она невозможна. Но это мой личный живой пример.